Всем привет! С вами Даник. Вас пресс-канал КДФАН. Это уже вторая часть рубрики «Обзор клеоскриптов» для GTA Samp. На этот раз я взял в руки клеоскрипт, который называется «Рандом». Данный клеоскрипт рандом, ну, числа рандомит от 0 до 900. Пример. Ран, пишем «рандом». Пишет «Рандом байеры», кстати, это Клев сделал сам Аир 820 624 А если не хотите от 0 до 900 Напишите диапазон от 5 до 10 Ну это клево Нужно для стримеров, которые делают сам какие-то розыгрыши и не хотят зайти на сайт randomizer и ну, это для рандом вот, написано Радиус чисел от 5 до 10 это подсказка уже И6. Можно вот так. Но это ошибка. Вывели число больше, или число больше. Число больше этого числа. Или отрицательное число. А если 0 минус 1. Не то написал. Смотрите. Ошибка будет, да? Я думаю. Отрицательное же. Отрицательно да. Короче. Хороший клер скрипт, я его проверял с помощью на стилер, с помощью HTTP файла Analyze. Он хороший скрипт. Короче, всем пока. С вами подписывайтесь на канал. И всем удачи. Всем пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.